То есть ситуация давно уже вышла из не только из рамок правового поля, но и из рамок здравого смысла. Это какой-то театр абсурда. Когда вот так себя ведут чиновники, да. бюджетники, это лучше всего для нас. На самом деле есть такой прием журналистов, приказать дурачка. Нет. Спасибо большое вам за такое. Вы не хотите, да. главное не то, что вы не можете, вы не хотите. Как красиво он на камеру работает. Камчатка находится на третьем месте по коррупции. Размахом грабят Камчатку. Шамчатка скоро будет похожа на утюг. Все, что можно, срывают, грабят. Там урон колоссальный нанесен. Там были такие ямы, в которые можно было запрятать несколько пятиэтажных домов. Это все изъяли. И у меня сейчас ни хрена документов нет. Вообще полная задница. Владимир Юрьевич патриот. И он до последнего рассчитывал, что можно добиться справедливости в России. И я вижу, что нет, невозможно. За ней по городу ездят три машины. Опять этого антиэкстремистского дела. А что значит подобрали ключи? Нет. Ничего, реально сами двери открыли? Абсолютно психически здоров. Подлежит немедленной выписке из психоневрологического диспансера. И мне проводили значит, два теста. Оба теста отрицать. А если а. какой-нибудь псих возьмет и выхватит у них из кобуры пистолет и начнет расстреливать? А сама винтовка посчиталась, потому что это военный госпиталь. Поэтому мы начали давить на родственников, чтобы с другой стороны... То есть они пошли против военных или нет? Конечно пошли. Самый натуральный пост из двух человек находится из полицейских находится на территории военного госпиталя. У нас что, теперь полиция выше военных, что ли? Я ничего не понял. Ты, получается, какой-то враг, враг Российской Федерации, и против тебя объявили войну. Против тебя возбудили 24 уголовных дела. Посадить не удалось. Отправили психушку. Психам признать не удалось. Попытались найти коронавирус. Тоже не получилось. Под присмотром двух полицейских в военном госпитале на территории... Военного объекта Российской Федерации, и вот эта вся охрана представлена по приказу армии. Что дальше, я вообще даже предположить не могу. Что дальше, инопланетяне прилетят, будут тебя охранять или что? Сейчас возле палаты, в которой находится Владимир Юрьевич, находится конвой из двух полицейских. Оснований к этому не было, то есть не было никакого распоряжения судьи Кандаурова. Я так думаю, что отдел, понимая, что Владимир Юрьевич может, скажем так, соскочить, по медицинским показателям, и сейчас, чтобы как-то его все-таки задержать, удержать под наблюдением любым, ну не под наблюдением, даже не знаю, как это назвать, Скорее всего, отдел «Э» из тех документов, которые они у нас украли, я не, не считаю, что это было как-то изъято, конфисковано, это был самый настоящий грабеж, потому что у нас документов о том, что это изъято, нет. Значит, после того, как отдел «Э» украл эти документы из нашего дома и из дома, в котором находился Владимир Юрьевич у наших друзей на пятой стройке, значит, они, скорее всего, сляпали какое-нибудь дело об экстремизме и теперь, скорее всего, они охраняют его как особо опасного тут преступника. Вот. кроме того, значит, те документы, которые были изъяты 15 числа, это были и аудиопротоколы с последних заседаний Кандаурова, понимая, наверное, что там Такое безобразие в суде в этом творилось, что ну, естественно, что человеку придется отвечать, я имею в виду Кандаурова. Вот поэтому были изъяты документы все. И теперь Владимир Юрьевич не может даже заниматься апелляцией в отношении себя. А и как еще ему сказали, там в больнице, типа того, что ты будешь здесь лежать, пока апелляция не пройдет. То есть ему даже не дают возможности готовиться к этой апелляции, знакомиться с документом. То есть получается, что с документами нас никто так и не знакомил с делом, которое было последнее. Мы имеем право до апелляции ознакомиться с делом. Но, естественно, возможности такой у нас нет. Нас лишили такой возможности принудительно. Кроме того, как я уже сказала, все документы украдены, включая аудиофайлы протоколов и те документы которые вот нам нужны были бы для апелляции ну вот просим общественность мировую общественность помочь нам в этом беспределе беззаконии потому что конечной целью как я считаю этой преступной группы которая действует на территории камчатского края я считаю что конечной целью их является действительно убийство Владимира Юрича да, кстати, сейчас посмотрела в интернете, Кекух сидел, оказывается, за вооруженный разбой. И такой человек 13 лет возглавлял нашу контрольно-счетную палату. Кроме того, сейчас вот мельком просмотрела новости, сказали, что Кекух бежал с Камчатки, его видели в аэропорту с чемоданом. То есть он прекрасно понимает, что он сделал свое подлое дело, и что... Сейчас на Камчатке все-таки началась. Ну, если не борьба с коррупцией, то какая-то ее, ну, какая-то имитация. Потому что уже сказали, что бывший глава Камчатского края Илюхин ему вменяется растрата 3 миллиардов рублей. Но все, кто знает эту ситуацию, говорят: смело можете умножать даже не на 10, а на 100. потому что Край богатейший, и та нищета, в которой пребывает народ, я даже не знаю, с кем можно это сравнить, в больнице номер два, уже больше года нет никаких лекарств, там физраствор и еще что-то, говорили санитары, врачи работают ну, просто на износ. Единственные, куда еще какие-то лекарства поставляются, это вот эти нового типа госпиталей, которые больше похожи на лаборатории. Непонятно, что там делают. Но вот сейчас именно к врачам претензий никаких. Они действительно сделали все, что могли. Потому что у Владимира Юрьевича после всех этих стрессов, то, что было на 9 мая, то, что вот с этими обысками, с доставкой его в этот КПНД, когда он при сахарном диабете он не ел там сутками и не было нормального как бы при конвоировании не было к нему нормального отношения как к Господи, как к инвалиду волнуюсь ну и тут не выспалась вот. И, значит, когда Владимира Юрьевича доставили в госпиталь, то там у него давление было, там что-то в пределах верхнее 100 и нижняя там 68 что ли. Естественно, при его росте 190 сердечко не справлялось. И вот надо отдать должное, что доктора положили его именно в кардиологическую палату новую. Он там лежал на кардиологической кровати, и именно... Работа докторов, ну, я, насколько слышала, с его слов от знакомых, которые какой-то доступ в госпитале имели, значит, они сказали, что отношения хорошее, и действительно, вот доктора, ребята, огромная благодарность, они сделали все, что могли. А потом начальник госпиталя сказал, что он не давал распоряжение поставить конвой у палаты. Естественно, что это... Вышестоящее начальство. Ну и, как я говорю, что край маленький. Естественно, что они взаимодействуют, дружат друг с другом. И не пойдут на, ну, на противодействие, опять же, друг другу. Поэтому Иван Иванович попросил, Василий Иванович сделал. Вот, как бы, такое кумовство, договоренность. Это имеет место быть. Но, насколько я все-таки знаю, что письма Нины... Помогли в чем, что Нины письма. И вот еще нам один человек помогает из Франции Рафаэль Усманов, который тоже борется с карательной психиатрией, потому что он сам, наш бывший соотечественник, уехал и организовал там правозащитную организацию во Франции. Вот он напис, отправил очень интересные письма, я могу прямо их переслать после которых через три дня Краснов, генпрокурор России, сделал заявление, что Камчатка находится на третьем месте по коррупции. Огромная, конечно, благодарность, но а где же вы были, когда Владимир Юрьевич говорил о том, с каким размахом грабят Камчатку, что если это не прекратится, то Камчатка скоро будет похожа на утюг, вид из космоса что все, что можно, срывают, грабят, вплоть до того, что вывозили песок с Халатерского пляжа. Там урон колоссальный нанесен. Просто мы приехали в декабре два года назад, и там эти ямы вырыли, с которыми вывозили песок. А Халатерский пляж он был отнесен к особо охраняемым зонам. Там были такие ямы, в которые можно было запрятать несколько пятиэтажных домов. Представляете, с каким размахом это все вывозилось? И сейчас ему только 3 миллиарда приписывают, да там этот наш бывший, не бывший сенатор замечательный, который сейчас сидит в Сенате, хорошо себя чувствует, который, насколько я знаю, была договоренность с японцами. И там 10 лет стояли дрифтерные сети. И нам говорили: вы знаете, рыба не идет в нерестовые речки, потому что там вот так звезды сложились, вспышки на солнце холодный год, что-то еще, а рыба просто пробиться не могла. Все же знают, что такое дрифтерные сети – и что бывший руководитель края не знал об этом? Да знал, конечно, уже когда Владимир Юрьевич этот вопрос поднял, тогда с такой помпой сенатор добился отмены установки дрифтерных сетей. А как они вообще попали на нашу территорию, японские дрифтерные сети? Ну и там много-много чего еще. Естественно, что Владимир Юрьевич им просто неудобен, потому что у него душа болела за край, и он хоть как-то пытался помочь не только краю, но и вот людям, каждому отдельно взятому человеку. Инициатором и серым кардиналом, скажем, руководителем второго обыска был Кекух Владимир Владимирович, по-моему, он председатель торговой контрольно-счетной палаты города Елизова. Такая очень интересная личность. В 90-е годы он был осужден за мошенничество и, по-моему, разбой. Отсидел лет шесть и потом достаточно тесно сотрудничал с криминалом, как бы не возглавлял, не могу точно сказать, Елизовского района. И вот этот человек просто дал команду фас с, этого самого, с Елизова. И поэтому были изъяты и все документы, и вся оргтехника, потому что обыск проводился на территории Елизова, а там у нас-то беспредел, наглость сотрудников полиции зашкаливает все. А там это, вот, ну как про кущевку, может быть, слышали. Это в Краснодарском крае у нас полицейский беспредел. Вот что-то вроде этого. И в городе Елизова как раз вот эти все теневые правители, теневые царьки, один из которых вот этот вот Кекух, он как раз и распорядился изъять все документы. Для чего ему это надо, пока не знаю. Но именно как... Сказал Владимир Юрьевич, что при обыске, как раз от полицейских, кто там был, у меня же не было при том обыске, 15 июня, как раз Владимиру Юрьевичу объяснили, что это ну как по распоряжению вот этого кекуха. И если он руководит контрольно-счетной палатой, то... Ну, это коррупция, вот просто махровая, чистая коррупция. Ну, вот я так думаю, что нужно мне какой-то документ, который будет оспаривать действия наших ментов. Может быть, предупреждение им какое-то, что-то еще. Но документ этот мне нужно будет составить таким образом, чтобы я могла и сама его отправлять, и, ну, как-то людям, что ли, отдавать, чтобы они что-то отправляли. Но мне кажется, их нужно просто завалить ворохом жалоб. Вот единственное, что их сейчас остановит, потому что они настолько уверовали в свою безнаказанность, что я даже не знаю, что с ними должно это такое приключиться, чтобы они, наконец, заткнулись. Сегодня получила справку в этом КПНД нашем местном. Значит, выдали, что Володя поступил 15 июня и 16 числа выписан из КПНД. Но они не написали, что они требуют лечения, что это не наш больной, как вот они говорили. Потому что наш дублестный следственный комитет, отдел МИНТы уже пробежались и, естественно, они в таком виде справку не давали. Поэтому Дело в том, что нужно сейчас все таки что-то быстро предпринимать, потому что скоро Володю из госпиталя выпишут, и они попытаются запереть его, Володю, в, опять в этот КПНД. Значит, ну, как я уже говорила, в чем проблема? Что есть решение суда. Там хорошее, плохое, мерзопакостное, но оно есть. И не исполнить его КПНД не может. То есть они его опять должны будут принять и, ну, держать его там, просто держать. А еще, значит, нужно обязательно грамотно оспорить тот факт, что дежурят менты, это получается практически караул или что там вот возле конвой, возле палаты, и в КПНД они были, на каком основании, ну, чтобы, вот, допустим, Рафаэль Усманов задал эти вопросы. И на каком основании, значит, в КПНД они прям в палате с ним жили. Причем везде орали «Коронавирус, никому нельзя, а этим можно». И конвой стоит до сих пор возле палаты в госпитале. То есть на каком основании кто распорядился, ну Вот надо такие вопросы задать. Потому что получается так, что те документы, где... Он был тоже документ о том, что я являюсь законным представителем Володи. Это все изъяли. И у меня сейчас ни хрена документов нет. Вообще полная задница. А вот что он здоров, они не дают. Сказали, что поскольку у меня нет документа о том, что я являюсь законным представителем. Я говорю, ну так у нас был обыск и забрали все документы. Ну вот, мы не можем дать справку, это медицинская тайна. Я говорю, медицинская тайна, что человек здоров. Ну вот, не хотят пока давать. Володя завтра. Ну, короче, дадут нам там один документ. И на основании этого документа мы уже сможем требовать эту справку. Вот я тебе прислала справку только ту, которую они мне дали. И там написано, что в 12 часов был проведен консилиум. И подписано, какие доктора там были. Ну вот решение этого консилиума я у них и потребовала. А они мне его пока не дают. И еще один момент упустила. Значит, мне сегодня звонил наш участковый. Хотят просить по поводу того, что какая-то Алена из Волгограда звонила и говорила, что к Владимиру применяются какие-то недопустимые средства в госпитале. Вот тот видеоролик, который в котором говорится о том, что звоните. Вот в ментовку надо звонить, в прокуратуру надо, а в госпиталь не надо, потому что они действительно делают все возможное, чтобы его лечить, потому что у него там с сердцем были проблемы. Ну, я подозревала, скажем, это... В России мы исчерпали все возможности добиться правосудия. То судопроизводство, которое сейчас вот просто стряпается, ничего общего к правосудию не имеет там и близко не стояло. Поэтому вот нам приходится обращаться в правозащитные организации зарубежные. Ну, Очень жаль, конечно, Владимир Юрьевич патриот, и он до последнего, рассчитывал, что можно добиться справедливости в России. Я вижу, что нет, невозможно. Вы ваше, вы видите, ваше удостоверение, можно печатать в другое время. Удостоверение, пожалуйста. Те, кто ворвались вы в нашу квартиру. Здания. Те, кто ворвались вы, в нашу ну квартиру, Масса когда вот так себя ведут продавцы, чиновники, да, бюджет, да, это вы лучше вы всего да. для нас. На самом деле есть вы такой не прием журналистов, показать дурачка. Нет. Спасибо большое вам за такое. Когда там, когда, чиновники когда там ворвались квартиры, гражданские одежды, все и тоже не предъявляли никаких документов. И вы не защищаете наши права, понимаете? А те удостоверения, которые мне показали и не дали переписать данные, тоже можно купить в любом переходе подземных. Да, понимаете? как если человек не оставил никаких документов, если никаких документов, значит это не по закону. Если вы настаиваете, что удостоверение у тех лиц, которые Я не настаиваю. Я просто объясняю ситуацию. Почему мне не дали возможность переписать данные с этих удостоверений, которые мне показывают? Я не могу вам сейчас ответить. И не хотите. Главное не то, что вы не можете, вы не хотите. Как красиво он на камеру работает. Всех интересует текущая ситуация, где, где ты, что ты, что с тобой происходит, какой диагноз, почему тебя психуш... из психушки вы повезли в госпиталь, вы... и вот это все это интересует. Давай с самого начала, получается, после нашего с тобой разговора, последнего интервью, когда ты был на воле дома, получается, я так понял, ты последовал моему совету и решил просто из дома уехать, правильно? Да, я это сделал, и значит, это сделано было абсолютно верно, потому что в этот же день, то есть это было 19 мая, когда было вынесено вот это постановление мирового судьи Кандаурова, не к ночи поменут будет, вот, о том, чтобы не только меня поместить в психиатрическую клинику, но и сделать это немедленно, и причем привлечь сотрудников полиции к тому, чтобы значит, осуществить мое задержание и доставку психоневрологических диспансеров, вообще запрещено законом. Это должны делать только медики. Вот. Медицина сама достаточно, скажем, обладает всем необходимым, чтобы это осуществить. Но полиция без медиков, то есть вот сама по себе, так сказать, как преступник и Это такого в законе нет. Более того, по мне, это уголовное дело прекращено, полиция вообще не имеет права эти дела вмешиваться. Вот. Но задача-то стояла какая? Чтобы не дать возможность обжаловать это постановление заведомо противозаконного этого мирового судьи. Вот. И вообще, как может мировой судьи вынести постановление, если э, он фактически в тюрьме? То есть это без срока давности, без срока содержания человека заточают за решетку. Вот. Поэтому вот 19-го состоялось, и я 19-го уехал на другую квартиру вот, к своим друзьям, где находился вот, с 19 по 19 мая по 15 июня. Как раз вот готовил апелляционную жалобу, занимался другими вопросами, связанными с моей, так сказать, работой. Ну, одним словом, я там живу, работал. Ну, ты, вот, получается, пока... Кам... Камчатский край не покидал, правильно? Покидал. Да у меня и нет никакой подписки я не выездил. Я и телефон-то свой не выключал. А, то есть ты был на связи, я... ты, ты не скрывался, правильно? Ни с кем не скрывался. Просто мне правильно указали, друзья, что э, с учетом того, что сейчас происходит у нас в Камчатском крае, так сказать, что происходит с тобой, э, тебя задержат немедленно. Вот. Причем э, не медики, а, а полиция, что противозаконно. То есть они злоупотребляют своим полномочием, безбежать этого преступления со стороны полиции, вот, лучше тебе пожить пока где-то у друзей, что я и сделал. Вот. Но я не скрывался, ничего такого не было. Ну, ну, я, подожди, подожди, нас... подожди, подожди, я что-то не понял. Ты Камчатский край же не покидал, правильно? Ты там же на месте находился? Вместе. Вопрос, ты, ты там рядом где-то был? Петро... Ты от города вообще уезжал? Далеко, нет? Нет, находился в городе. Просто друг, по другому адресу. А, там же в Петропавловском, да? Потом, значит, они 22-го, то есть через 3 дня после суда, сделали налет на квартиру, менты. Менты. То есть, вот этот э, э, отдел по проводительству экстремизма, э, вообще странная какая-то полиция, и даже сами полицейские их там за людей не считают. Во-первых, там собрались все представители ориентации, какие-то фактически. Это они, одним из них руководители, можно ознакомиться на позорном столбе Камчатки, там Курденков его фамилии. Я раньше не верил позорному столу, что, может быть, надумали там что-то, ребята. А когда Курденкова улетел вживую, у него энергетика женская, явно так сказать, представительница, очень даже, так сказать, чувствует неприязнь тем яркие. И вот там все такие. И вот они сделали без такого -либо документа, без постановления суда, налетели на квартиру, изъяли оргтехнику, все оргтехнику, все, что можно. Вот. И, значит, э, но меня там не было, я был уже в другой квартире. — Подожди, подожди, это, вот. мы все, это мы все знаем. Как у тебя происходило задержание вот на той квартире, где ты это временно находился у друзей? — Ну, просто, значит, подобрали ключи менты, зашли в квартиру, так сказать, я там находился, вот. и, и, и кроме того, что меня забрали, то есть полиция, не медицина, а полиция. Вот. И, значит, кроме этого, еще изъяли и там изъяли всю аппаратуру все, и все документы по делу, по уголовному делу. Я сейчас сижу в госпитале, мне работать нечего, у меня нет ни одной бумаги, ни одного... Подожди, сказать, подожди, подожди, пара... подожди, подожди, что, что значит это, это? подобрали ключи? Они вообще стучались, звонили, какие-то документы предъявили. Нет. А что значит подобрали ключи? Они что, реально сами дверь открыли? Сами дверь открыли. А каким образом? Откуда у них ключи? А вот это я не знаю, честно говоря. Видимо, у них есть свои штатные взломщики. Ну, а следы взлома остались? Кто-то заснял это все? Кто бы там чего заснял? Там был только я, и этот это свороток... Они какие-нибудь основания, документы предъявили? Они предъявили постановление суда о том, что я подлежу доставлению в, в, в, в этот самый психоневрологический спонсор. Я не сопротивлялся, но им этого оказалось мало. Я сказал, говорю, поддавайте, подгоняйте карету скорой помощи или специализированную машину, я приеду. Нет, вы поедете с нами. Я говорю, на каком основании? Я инвалид второй группы, я не ходячий больной. мне ноги больные, я не могу самостоятельно передвигаться. Какая эти полицейские машины, я туда и забраться не смогу. Они меня вылокли за руки. Я доставили сюда. в эту в, в ПНД, да, в психушку, то там что происходило? Из этой квартиры ту технику и все документы по уголовному делу. Они них просто без постановления, без протокола, так сказать, какого-то обыска, просто опять все себе присвоили. Теперь, значит, когда меня доставили в этот психоневрологический диспансер, это было уже ближе к вечеру. Со мной оставили двух сотрудников полиции, они ночевали в моей палате. Они были вооружены при оружии? При оружии, да. То есть огнестрельное оружие, кабура, наручники, этот, газовый баллончик, дубинка, все при них было? Да, они находились значит, рядом со мной, с этим оружием, ночевали, как будто это особо опасный преступник или что-то в этом роде. Но когда утром собралась, это было 16 июня, Собралась комиссия врачей, вот, они э, поступили достаточно разумно. Они значит, зашли ко мне в палату и провели медицинское освидетельствование. То есть э, комиссия врачей-психиатров меня осмотрела. Задавали мне вопросы, мы бы там минут 20. Вот. И я услышал значит, резюме этой медицинской комиссии, этого консилиума врачей. Абсолютно психически здоров, подлежит немедленной выписке из психоневрологического диспансера, не имеющей отношения к этому лечебному учреждению никакого. То есть, то есть комиссия не согласилась, по сути, с решением суда, правильно? Конечно. Не, ну там решение суда было доставить, поместить диспансер. Ну, как говорит старая, так сказать, русская поговорка, да, можно коня привести на водопой, но нельзя заставить и упить. Ну, привели они меня в этот психоинвестный диспансер. Ну, посмотрели врачи, здоровый человек, и, соответственно, с этим протоколом, то есть справкой, которую я тебе высылал, меня выписали оттуда на следующий день после доставки. Я там суток не провел. Так, и, и что дальше происходило? Вот, я, вот тебе выдали справку, что ты здоров, дальше что? правку мне тогда не выдали они значит началась суета почему то мне взяли тесты на этот самый на коронавирус и сказали вас подозрение на коронавирус и поэтому меня отвезли не домой как положено а в этот вот военно-морской госпиталь где я сейчас нахожусь и так же все под конвоем вот. с двумя полицейскими да ну правда машина была уже не полицейская а медицинская вот собственно я нахожусь в этом коронавирусом, то есть инфекционном этом блоке морского госпиталя Петропавловска-Камчатского с 16 июня всего года. меня проверили этот коронавирус, конечно, никакой там не больной, никаким коронавирусом, но полицейский пост, на правда, уже без обеспечения в Так, с дубинками, там, что-то еще ерунду, У нас он находится при мне, рядом с палатой. Вот я сейчас в палате нахожусь. они сидят в коридоре. Периодически пытались заглядывать там, значит, в палату, потом все-таки я значит, договорился, им там сделали внушение врачи, вообще-то так делать нельзя, вот. пациент должен находиться в покое, вот. поэтому значит, вроде как сейчас немножко полет. Лечение какое-нибудь оказывается? Да, мне оказывается лечение, но совсем по другим образом. Ну, просто подлечился, по большому счету, я нахожусь здесь, потому что... Меня не отпускает, но время-то тоже терять не надо, Почему как-то подлечиться, раз есть такая возможность. А вообще был сговор между, значит, военными властями, я так думаю, что к этому причастил командование группировки войски сил, там такой еще и я думаю, он. Вот. значит, всем, чтобы поддержать меня здесь, в госпитале, до суда, который назначен на 30 июня. То есть, идеи меня должны были выписать, да, то есть, отвлечь, пролечить или там узнать коронавирус там отрицательный тест очередной и выпустит нет они меня второй тест назначают на понедельник <coughs> с тем чтобы меня в понедельник обратно конвоировать в психоневрологический диспансер потому что во вторник суд И еще не факт что в понедельник мне диспансер примет, потому что они меня выписали они же не будут совершать уголовные преступления то есть э, брать заведомо здорового человека на какое-то, содержание в этом самом диспансере, они сами высказали. Причем, что особенно интересно, в соответствии с их заочной экспертизой состоялся это под постановлением мирового суда о том, что меня поместить, так сказать, в этот диспансер. Вот. А и эти же врачи, этот же диспансер, когда меня лично увидели, они сказали, что я здоров, и даже если этот счет, протокол медицинской комиссии врачей театров от 16 июня 2020 года. Правда, они сейчас не дают этот протокол, дали только справку. Мы запросили его, так сказать, подали ходатай в суд, в суд, чтобы суд апелляционный запросил этот протокол. Вот. ну Не знаю, как будет дальше. Я думаю, что, конечно, будет война между медиками и остальными властями структурной власти, там, прежде всего, судебной власти, потому что суду операционному этот протокол не нужен, потому что таким образом они будут утверждать решение Мирового Суда, да, постановление Мирового Суда, если постановление Мирового Суда основано на заочной экспертизе, если есть очное заключение. Тех же самых врачей того же лечебного учреждения о том, что я здоров. У тебя есть какие-то документы, подтверждающие, что у тебя нету коронавируса? То есть тест отрицательный? Да, есть. Но это сейчас в истории болезни. Мне этот документ в понедельник выдадут. Но сам врач заходил, сказал, что мне проводили значит, два теста. Оба теста отрицательные. Во вторник что за суд будет? Революционный суд по мне. Я ж тебе высылал это повестку. А, это вот по заключению тебя в психушку, да, по доставлению? Не торопится. Почему? Потому что причем суд проводит в закрытом режиме, как обычно. Потому что до 30-го как раз, возможно, последний день этой самоизоляции на Камчатке. Потом просто будет намного тяжелее значит, проводить заседания в закрытом режиме, обеспечить недоступность этого суда, то есть судебное задание для журналистов и слушателей. Поэтому они э, поторопились как можно раньше. Вот. Но ну, а какое будет уже постановление апелляционного суда, я не знаю. С одной стороны, конечно, это все настолько абсурдное постановление, абсурдное абсолютно, когда, э, значит, человека абсолютно психически здорового, у которого есть соответствующее заключение, по какому-то уже потерявшему смыслу, не имеющему законного основания заочной экспертизе, решает на детям лечение еще... Закрытое учебное учреждение, где преступников, насильников, убийц значит, самых содержит психически больных. Вообще высший килота Что это значит, триумф российской рештиции? Ну, в кавычках, конечно. Подожди, подожди. Получается, ну, вот эти двое сотрудников, они в психушке возле палаты твоей дежурили, правильно? Не возле палаты, а в палате. В психушке? Да. А, а, а если какой-нибудь псих, ну, пациент возьмет и выхватит у них из кобуры пистолет и начнет расстреливать? У них на это дело нет никакой заботы. У них забота, это чтобы у Шуманина не было никакой телефонной связи со своими защитниками и законным представителем. Чтобы он не смог написать никакой бумаги в качестве апелляционной жалобы. И чтобы он не смог подготовиться к апелляционному суду. Они хотели меня полностью изолировать на сто процентов, чтобы так, кстати, я не смог вот это вот свои апелляционные жалобы отменить это заведомо, неправосудное постановление мирового судьи. Ну, на данный момент у тебя какие средства есть? Ручка, бумажка, компьютер, телефон? Свидания разрешены тебе? Мне не разрешены свидания. У меня нет компьютера. У меня есть телефон. Причем, которых здесь, ну, мягко говоря, в нарушении режима здесь у меня есть. Ручка и бумага. Все. Более того, когда они узнали, менты, о том, что мне помогает, ну, прежде всего, моя супруга Надежда, за ней по городу ездят три машины, опять этого антиэкстремистского дела, знаете, то есть устроили слежку, устроили... Значит, психологическое давление, и у дома моего постоянно мешу дежурит две машины. Полицейские одна, как, как правило, полицейская именно с рассказкой, а вторая, так сказать, которая использует полицейские для негласного наблюдения. Давление на на, твой, на на тебя, на твоих родственников, на жену, на твоих сподвижников давление психологическое окажется, Их ну вызванивают, приглашают куда-то, беседуют, название, и в надежде моей супруге название, и тем, кому она звонит. Ну, чтобы, например, как-то обеспечить э, ну, мою там защиту, то есть начинают звонить этим людям, выяснять, кто они. Мы же по телеграмму разговариваем, то есть они самого-то разговора не слышат, они знают только сам факт звонка. Потом начинают по этому номеру назвать и оказывать давление на людей. А кто вы, а что вы. А давайте к нам ездим, мы с вас там будем объяснение брать. Все это делается. Ну, как, как и у меня, у меня все, все мое окружение, вы кошмарили. То есть это у них общая отработанная схема. Вот. Почему? Потому что для них это очень важно, чтобы это постановление суда устоялось. Понимаете, если это постановление суда устоится, то любого неугодного власти человека можно по заочной экспертизе, которая делается на основании непонятно чего, как то сплетен, и наговор, можно поносить психушку, и что бы он там ни делал в этой ситуации, Отстоять его свое право на свободу очень тяжело будет. То есть это прецедентное, так сказать, постановление по Российской Федерации. Оно абсолютно абсурдно, оно не имеет никакого правового смысла. Оно вынесено с грубейшим нарушением всех процессуальных и вообще законодательных норм. Но он не имеет Но Ну как вот получается, что на территории Украины есть сайт, да? Позорный столб Камчатки. Там разместили какую-то информацию. Причем тут Шуманин, если даже в самом постановлении суда написано, что в неустановленное время, в неустановленном месте, неустановленным способом. Но Шуманин разнесся. Ребята, кто вам сказал, что это я? То есть это можно любого человека поместить в психиатрическую клинику, только потому, что не понравился чиновник. И поэтому горой стоят за это решение. Они готовы тут все что угодно сделать, чтобы не дать нам, так сказать, я же не один работаю, все-таки мне помогает и Вся наша, так сказать, ну, такая правозащитная и общественная, такая активная, значит, часть нашего Камчатского социума, много людям не помогали. Вот. Единственное, что э, они, скажем, имеют проблемы с тем, чтобы со мной работать, потому что вот видите, вот я сейчас сижу, у меня только один телефон, и больше у меня ничего нет. А вначале у меня этого не было. У меня же телефоны все подбирали. Между потом, его, так сказать, только не принесли мне сюда. Сама-то задумка была такая, ментовская, что я буду сидеть под охраной, вот, и я не смогу, так сказать, ни что пронести, и в том числе никакой связи у меня не будет. Но это у них не получилось. Потому что им врачи категорически запретили заходить в пола. И правильно сделали. А сама ментовка посчиталась. Почему? Потому что это военный госпиталь. Это не их визит. Они не могут тут вот как скажем, в квартиру мою ворваться просто так, да, и все оттуда вынести. А в госпитале сказали, нет, ребята, ну, раз вы сидите, сидите здесь. Но в палату не заходите. Никаких обысков, никаких личных досмотров, ничего такого. Поэтому они очень еще, скажем, в этом плане расстроены. Поэтому они начали давить на родственников, чтобы с другой стороны, скажем, исключить всякую связь, так сказать, мою с внешним миром. То есть Подскажи, они, э, после запрета входить за, в палату, они э, хоть раз заходили? То есть они пошли против военных или нет? Конечно, пошли. Но им тут э, начальник отделения очень грубо высказал, сказал, что если вы сейчас еще один такой факт... Вот, я пишу на ваш так сказать, рапорт о том, чтобы вас привыкли к ответственности. Здесь нету бы преступника, здесь есть больные. То есть они, они готовы сделать? пойти против армии Российской Федерации? Ну это вообще <смех>, нонсенс. Они готовы, они нарушают все, что любой закон. Потому что им во что бы это ни стало, надо сделать так, чтобы я значит, не смог подать апелляционную жалобу, и я не смог присутствовать в суде апелляционной станции. Еще не факт, кстати, во вторник, то есть 30-го, меня доставят в этот суд. Еще не факт. Может они какую-то придумают гадость, по которой я не смогу появиться в судебном заседании. Такое возможно. Вот по этому поводу хотел спросить. Давай с другого начнем. Как у тебя вообще самочувствие? Это, готов, готов ли ты поехать в суд и там выступать? Как вообще чувствуешься? Да нормально я себя чувствую. господи. Во-первых, никаким коронавирусом у меня не будет. Во-вторых, сейчас, вот, поскольку режим госпитальный, то при очень нормальных условиях. Вот. Я немножко уменьшил свой сахар. То есть я же диабетик, я же инвалид. То есть, э, скажем, я лучше стал себя чувствовать. И все эти нервные переживания, ну, скажем, когда человек уже имеет опыт борьбы с этим режимом, то он не сильно реагирует на эти нервные переживания, он учится быть стойким. А я стойкий от природы. То есть меня этим делом никак не задавить, никак не деморализовать, ничего подобного. Я-то, конечно, поеду, только э, ну, костыли мне доставят, ну, что делать? Ну костылях пойду. Вариантов нет. В случае, если тебя не допустят до суда устроить провокацию, у тебя есть за это, кто будет там присутствовать от а твоего имени, законный представитель? Ну, конечно, да, моя супруга Надежда. Вот. Плюс у меня адвокат Олег Владимирович Самоделкин. То есть, два-то человека будут. Ну, вот в чем фишка-то, что Соответственно, соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда рассмотреть подобного категории дел о по недобровольном помещении в психиатрическом клинике, судья обязан убедиться лично в наличии психического заболевания. То есть видеть того человека, в отношении которого постановление выносится. 9 мая, так сказать, я, меня избили сотрудники полиции, поэтому суд 19 мая я пойти не мог, потому что лежал в Но Суд провели. Сейчас я предполагаю, что может быть что-то подобное. Вот. Например, посадят вместо этой самой машины э, медицинской машину полицейскую, а там просто там, устроят провокацию, забьют там что-то еще. Потом еще скажут, что я буйный, что -то, я да, психически, значит, нездорово вел, набросился на сотрудников полиции. И вот. Ну, что-нибудь такое. Почему? Потому что для того, чтобы поместить человека в психиатрическую клинику, нужно иметь факты его опасного для себя и для общества поведения. А в отношении меня таких фактов нет. Я всегда вел себя ровно и спокойно. И они это знают. Поэтому они сейчас всячески пытаются провоцировать и пытались провоцировать. Ну, что вы думаете, должен был делать, когда меня просто за руки вывели, у меня ноги не работают. И по с третьего этажа, так сказать, по лестничным маршам в милицейскую машину. Как я должен был себя чувствовать? Народ высказывает, что это ну, опасались в основном, что тебя просто когда задерживали. И куда-то возили элементарно, могли в машине какой-нибудь укол сделать психотропный. Сейчас такая опасность есть. Вполне реально, что они собираются это сделать 30 июня, когда я буду уехать в суд. Такая вероятность существует очень даже серьезно. Поэтому надо будет как-то привлекать людей, чтобы в любом случае машину, которую мне будут доставлять, поваждала там одна-две машины общественности, которые заинтересованы в том, чтобы не состоялось вот этого правосудного постановления. Тебе удалось выяснить имена, и отчество, фамилии, звания, должности вот этих двух сотрудников, которые сидят у тебя за дверью? Не представляюсь. Они всякий раз разные. Они раз два часа к То есть да. это не, не просто два человека представленные, а это самый настоящий пост, правильно? Пост – это конвой, вот как преступника, например, или находящегося в заключении либо который осужденного судом либо который находится в на противном следствии но избранный меры пресечения содержания под стражей Вот он заболел да его привозят и у палаты дежурит полиция вот то же самое здесь а вы, а вы не пробовали выходить на главного военного камчатского края и узнать его отношение к тому что э, настояе самый натуральный пост из двух человек находится из полицейских находится на территории военного госпиталя. У нас что, теперь полиция выше военных, что ли? Я ничего не понял. Я пока этого не делал по одной причине. Я не собираюсь обострять отношения с администрацией военно госпиталя. Вот. Я нормально поговорил с пополковником Актионовым. Очень приятный и очень хороший человек. Вот. Я понимаю, что ему приказали. То есть для начала надо с этого госпиталя выйти. А потом уже выяснять, почему это происходит. А как он отнесся к этому посту и какова реакция главврача вообще на то, что происходит? Негативно отнесся, крайне негативно. Но он сказал, что ему приказали. А главврач как к этому относится? Ты говорил про военного, про подполковника, а меня интересует реакция этого главврача. Он не главврач, он начальник госпиталя. И крайне негативная реакция. А, то есть он подполковник и главврач одновременно, правильно? Его дурн созывается начальник госпиталя. Uh -huh. И он в звании, да? Действующий. Интересует вот этот подполковник, если он начальник, то он находится в звании и при погонах, при службе, правильно? Да. А Интересно, а кто ему приказал? Вы высшее руководство? То есть армия тоже в этом участвует, получается? Получается, да. То, есть, то есть, Ну, получается, тебе Я войну, понимаю. а ты, ты, ты получается, какой-то враг, враг Российской Федерации, и против тебя объявили войну. Ну, в общем и целом, да. Жесть. Подведем итоги, смотри, получается, тебя, против тебя возбудили 24 уголовных дела, посадить не удалось, отправили психушку, психам признать не удалось, отправили, попытались найти коронавирус, пытались сделать из себя больного, тоже не получилось. Сейчас, на данный момент, ты, ты, получается, под присмотром двух полицейских в военном госпитале на территории военного объекта Российской Федерации, по, и, и находишься, и, и вот эта вся охрана представлена по приказу армии. То есть, ты ну, что дальше, я, я вообще даже предположить не могу. Что дальше, инопланетяне прилетят, будут тебя охранять или что? Ну а что дальше будет? А дальше им нужно во что бы то ни стало, чтобы я не был на апелляционном суде и чтобы по решению, точнее, постановлению мирового судьи вступило в силу. Чтобы меня отправить обратно в психушку. Только непонятно, что я там буду делать, если я уже признан здоровым. Это же самая психушка. Я не знаю, что будет. То есть ситуация давно уже вышла из, не только из рамок правового поля, но и из рамок здравого смысла. Это какой-то театр абсурда. Но, однако, это очень такой нехороший театр, очень злой театр. Вот. Но придется это пережить. Я остаюсь в своем, так сказать, состоянии силы воли, разума, совести. Со мной они ничего не сделают. Я останусь шуманином, я останусь верным своим принципам. И как офицер запаса, и как журналист, и ничего им не удастся со мной сотворить негативно. Не все силе Бога в правде, я в Бога верю, в отличие от них всех. Я думаю, что все будет хорошо. Владимир, я с тобой согласен, я хочу сказать от себя, что я тебе желаю удачи, держись, соблюдай спокойствие. Твое единственное оружие в данной ситуации и самое эффективное оружие, в кавычках оружие, это сохранение спокойствия, не реагирование ни на какие провокации. Держать себя в руках, вести себя достойно. И я тебе могу дать только один совет, самый главный, самый важный, который мне дал, также когда меня кошмарили здесь в Сургуте, сдавали в камеры, в психушке, мне начальник отдела Т по борьбе с терроризмом и экстремизмом, Луценко Дмитрий Николаевич, дал совет в разговоре, когда, во время, когда меня крутили там три месяца. Он мне дал совет: да будь ты человеком. Вот и я тебе тоже самое советую. В любой ситуации оставайся человеком и сохраняй достоинство. Ну, собственно, я тем принципе давно живу Оставаться человеком, чтобы не происходило вокруг себя. Все мы живы? По итогам у вас вот у жены, у адвоката, у тебя какие документы есть на руках вообще? Протокол изъятия, решение суда. Протокол изъятия из твоей квартиры, протокол изъятия из из той квартиры, где ты находился, какие-то медицинские заключения, история болезни, справки, что отсутствие наличия теста там и медицинские заключения здоров, психически и так далее, какие-то документы вообще есть или ты мне вообще все предоставил? Вот то, что у меня на руках, то и есть? Ну давай так, значит справку из о том, что я здоров психически. Несмотря на запрос мой, запрос, запрос моей супруги Надежды, как моего законного представителя, и адвоката, психоэнергетический диск, мастер Камчатский не дал это заключение. Он просто дал справку, вот, которую я тебе отправил, в которой написано. Поступил 15 июня, протокол очно медицинского э, обследования, осмотра врачей-психиатров вот, выписан э, 16 -го. То есть, но ну из этого протокола следуют два факта. Первое, что все-таки я был осмотрен врачами. А если выписан, больных не выписан, то есть я здоров. То есть они косвенно подтвердили, что я здоров. Но сам документ они не дают, почему потому что у них оказывается давление со стороны властей, чтобы они никому не давали этого документа. Ну насколько, запросить... насколько я знаю, больные из психушки выходят только в одном случае, если они переводятся в более жесткие условия. У меня вот и документ читал, что выписано, и все. Никакие жесткие условия я не переведу. Вот. Единственное, что они, говорю, еще раз пошли на компромисс, они меня не домой отправили, а сделали направление на исследование на коронавирус, где я сейчас А что касается протоколов судов, то есть производстве обысков в доме, протоколов самих обысков, там, это вообще никто ничего не вручал. Вообще никто ничего... Все бы произволо, все с грубейшим нарушением закона. Не просто как бандиты на полиции на жилье, на квартиру, дважды совершенно. Ты можешь оценить примерный ущерб, который нанесен имущественный? Я посчитал где-то в общем где-то около 400 тысяч. У меня такая же сумма была. Около 400 тысяч именно стоимость турбтехники, то есть отцов электроника, которая была вывезена. Что я хочу сказать? Я благодарю всех. Кто мне помогал всех людей доброй воли, с разным совестью, так сказать, душой, за то, что они мне помогали и продолжают помогать. Я а, значит, очень благодарен всем нашим, так сказать, скажу, что я не сдамся. Что я буду воевать до последнего патрона. И такие, как я, не сдаются. Ты сейчас на связи, получается. Я могу разместить твой телефон, чтобы те люди звонили? Нет, моя связь я буду только временно. Вот. Лучше размести телефон моей супруги Надежды 8 980-95-317. Добро. Да. Это телефон, значит, ну и пускай звонят туда, потому что нам вот все может объяснить, что происходит.